за ними вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе, с нашитым на него золотым христом на лбу, высокая, медленно истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня. За нею тянулась такая же белая вереница поющих с огоньками свечек улиц.